Всем привет! Тебя сейчас и слышат все. Я понял. Хорошо, поставьте все плюсику, кто меня слышит, чтобы я понимал, что вы все здесь, все слушают, все настроились. Согласен. Все, никого не ждем. Кто пришел, тот успел, собственно остальные дальше все сами посмотрят так включаем экран смотрите все мы на сегодняшний день живем полностью в одной системе все мы находимся в системе фрс хотим мы этого или не хотим эта система фрс это рубль доллар евро и все остальные валюты она построена на том что у людей нет своих собственных денег. Это рабовладельческий строй в скрытом виде. Так как у нас нет своих денег, мы полностью не контролируем свою финансовую систему. Это та система, где люди вынуждены зарабатывать, находятся постоянно в состоянии стресса, где они, зарабатывая, превращаются в обезьяну, и у них нет времени реализовывать свой потенциал, они этому даже не уделяют элементарного внимания. Вот. И эта система сегодня, полностью вся мировая экономика, она находится, если говорить банковскими терминами, она находится в глубоком состоянии девельджа. Простым языком это задница. И все, кто сегодня находится в ФРСе, они находятся в заднице. Кем бы они ни были, олигархи, бизнесмены, простые рабочие или тунеядцы, абсолютно неважно, потому что все находятся в заднице. И если говорить образами, то система ФРСа сегодня... Это вагончик, с которого машинисты уже давно соскочили. Вот. И этот вагончик едет туда, куда приедет. Если на самом деле горит, то это вообще телега, которая несется с горы вниз в пропасть. И это очень важно понимать. И на смену этой системе, как альтернатива, чтобы человек начал жить свободно и по-человечески, то есть достаточно давно начали понимать, что эта система, которая построена на коррупции, на взятках, рабовладельческий строй, она ничего хорошего не создает сегодня. И с 1978 года, со времен, когда появилась научная работа о условных единицах, начали разрабатывать криптовалюту и децентрализованные сети. То есть криптовалюта появилась не 8 лет назад под видом биткоина, который вы здесь видите. А что такое фундаментальная криптовалюта? С точки зрения времени мы вернулись на 300 лет назад в ту эпоху, когда, допустим, вы мне даете подкову, каждый из вас, да, я вам даю хлеб. Это равнозначные предметы для обмена. Но с точки зрения технического вопроса, это эволюция. Почему? То есть Если вы мне сегодня даете подкову, а я вам даю корову, там вы кому-то даете квартиру, машину и так далее, нам всем нужна условная единица, ориентировочно которой мы измеряем ценность того, чем мы все будем обмениваться. То есть человечеству, чтобы жить по-человечески и развиваться, деньги не нужны. Это стало очень явно сейчас выражаться. И что такое криптовалюта? Вы ей все давно пользуетесь. Даже если у вас нет биткоинов, эфириум, вайнкоинов и всей остальной херни, которая есть сегодня на рынке, вы ей уже пользуетесь. И что такое криптовалюта? Вот у вас сейчас, у большинства, ну самый популярный банк, Сбербанк онлайн, есть условно 3000 рублей на счету. Да? И вы перевели своему близкому 1000. У вас стало 2000 на счету. У человека было 0 плюс 1, так как вы перевели тысячу, стало 1000. Это его баланс, это ваш баланс. Вот это информация об изменении двух балансов. Это и есть криптовалюта. То есть криптовалюта это не деньги, это информация. Я вам на рынке стоя там подарил или продал, неважно, передал вам два ящика яблок. У меня на два ящика яблок стало меньше, у вас на два ящика стало больше. И именно криптовалюта сегодня позволяет справедливо передавать средства без каких-либо посредников, когда она децентрализована. То есть к нам вместе с криптовалютой пришел, а, пришла технология блокчейна. Блокчейн – это децентрализованные сети, это цепочка связей. Если говорить образно, это блокнот, да, который вы видите на картинке. И, допустим, мы все с вами находимся в одной системе полностью, глобально. И этот блокнот находится абсолютно у каждого участника. И когда мы с вами делаем транзакцию, она записывается одновременно у всех в блокноте. И если кто-то из этих двух людей хочет обмануть систему и написать, что у него вместо двух здесь 2 миллиарда, допустим, рублей, то Наши блокноты автоматически отклоняют эту транзакцию, потому что она не соответствует истине. Тем самым, вот этот блокнот, блокчейн, позволяет контролировать всю систему каждому участнику. Так думали, когда создавали блокчейн, что его невозможно обмануть. И что произошло? То есть 8 лет назад появился биткоин, который вам всем известен. 90% криптовалют сегодня на рынке из 1700 – это дублер биткоина. То есть программисты, умышленно или неумышленно, скажем так, может быть, олигархи, которые заказывали криптовалюты, потому что она стоит миллионы долларов сегодня, они заказав у программистов, программисты, в принципе, дали им тот же самый исходный код, что у биткоина, просто назвали его по-другому, немножко подкорректировали. 10% криптовалют – это эфир. Технически они отличаются, чем вы узнаете позже. То есть вы сегодня, в принципе, можете пока вопросы в чат не писать никакие. Когда я скажу, будете писать, то вы абсолютно всю информацию, чем отличаются технологические криптовалюты, абсолютно все узнаете из презентации. Поэтому просто прослушать надо. Вот, и это осознать. 10% – это эфир. Вот, они отличаются технологически только. И что такое сегодня криптовалюты в принципе 1700, кроме одной единственной? Это ICO, то есть это не платежные средства, это именно ценная бумага. Вот, и в основном у криптовалют есть майнинг. Что такое майнинг? Это не фермеры, как говорят биткоинщики, которые добывают деньги. Майнинг это такое техническое устройство за 500 тысяч рублей, которое год назад обеспечивала жизнедеятельность блокчейна. То есть для того, чтобы мы обменивались деньгами, должны в блокноте, нужно вернее, чтобы появлялись новые странички, куда записываются эти транзакции. Вот И каждая страничка, чтобы появиться, ей нужны дополнительные мощности, так как это цифровые, цифровые деньги, скажем так, цифровые условные единицы. Вот цифровые данные. И если год назад эта ферма за 500 тысяч рублей в виде железа, стоящего дома, делала эту страничку, куда мы можем записывать транзакции, то сегодня для точно такой же операции нужны, а, нужна электрическая станция. Во-первых, это очень сильно вредит экологии. И также, во-первых, в какой-то момент на земле просто не хватит мощности для того, чтобы мы элементарно сделали транзакцию, там, оплатили хлеб или еще что-то. Это неплохо плохо и не хорошо, это просто прописано в исходном коде. Или так как сегодня в биткоине задействованы большие мощности, мы можем просто взять самый большой сервер, тем самым биткоин остановится. И те люди, которые считают, что они сегодня олигархи на ICO, они остаются банкротами. Вот. И как создается фундаментальная криптовалюта. То есть мы, вот этим составом, который мы сейчас смотрим, вебинар, решим создать свою криптовалюту. Мы с вами сядем, я даю 2,5 миллиона долларов. За неделю мы легко можем это сделать программисты берут исходный код, дублируют, корректируют и создают. И мы как раз с вами и пропишем, как будут работать транзакции, как будет устроен блокчейн, будет ли это майнинг или парамайнинг, нужны дополнительные мощности, и все-все-все-все полностью пропишем. Это называется исходный код, как устав у юридического лица. И мы с вами это запустим, и она будет децентрализована. То есть самым, самим исходным кодом мы больше не управляем. Мы можем только вокруг формировать контекст, шум и так далее. Или же, как сейчас делают некоторые государства или сообщества, неважно, сделаем эту криптовалюту изначально централизованной, то есть цифровое рабство. Или с какой-то другой целью, да, там для внутреннего оборота внутри компании и так далее. Так вот, когда мы делаем эти децентрализованной, до сентября и ситуации, которая случилась в сентябре, люди думали, что децентрализованными сетями невозможно управлять. И в сентябре случилась ситуация, которая продемонстрировала то, что децентрализованной сетью можно управлять. Это случилось с биткоином. Так как у всех сегодня криптовалют, кроме одной, есть проблема, 51% она называется. Как только в одних руках или у одного сообщества, или у клана там концентрируется 51% от общей капитализации всей системы, система центрируется и становится управляемой. Это называется форк. Это то, что произошло с биткоином только в сентябре. Биткоина стало 2. Сегодня биткоина уже 4. Это конкретная работа определенных организаций. Вот. Тем самым сентябрь ярко продемонстрировал, что децентрализованными сетями можно управлять, и, во-вторых, показал, что специалистов, которые разбираются в криптовалюте, действительно фундаментально понимают, что это не инвестиция, что это не деньги а, и так далее. И зачем она вообще создана как альтернатива ФРС единицы, да, порядка 20 человек. И я один из таких людей. Это не целенаправленно, это случилось постольку, поскольку. Вот, скажем так, звезды сошлись. И что произошло? Сентябрьская ситуация, она полностью с нуля. Запустила. <смех> У меня здесь человек <смех> сделал слайды, они немножечко не так должны быть. Вот, он очень быстро это делал. Так что случилось в сентябре? Та компания, которая э, децентрализовала биткоин, она полностью с нуля, то есть фундаментально с нуля полностью в мире. Среди государств, среди кланов, сообществом разных темных и нетемных, которые вы, вам известны, скорее всего, полностью с нуля запущена гонка систем, я их называю игры, которые выгодны только тем, кто их придумал. Где человек является рабом. Только если здесь он был, мог еще там обнал делать и всякие искать другие ходы, так как здесь есть наличка, то здесь тотальное цифровое рабство. И сегодня все эти системы это. Тотальное цифровое рабство, Вот, так как они имеют возможность центрироваться. И за 5000 лет, со времен фараонов, впервые появилась игра, выгодная абсолютно каждому, где человек имеет возможность жить по-человечески и жить свободно. И это призм. И сегодня человек имеет возможность в нее перейти. Она выгодна абсолютно каждому. То есть если вкратце просто, вот вебинар может пройти за 2 минуты, и самая краткая презентация о том, что происходит в мире, кем бы вы ни являлись, это вы сегодня находитесь в заднице, в ФРС. И даже если вы находитесь в биткоине, в эфириуме и так далее, и убедили себя, что это выход из задницы ФРС, то вы находитесь дважды в заднице. Вот, Потому что здесь, если у вас есть два яблока, вам нужно яблоко продать, вопрос только в какой момент, и вы возвращаетесь в систему ФРС. Единственная игра, выгодная абсолютно каждому, которая дает человеку свободу, это призм. Другого просто не дано, поэтому как бы кто ни умничал, там, не рассказывал всякие истории и так далее, есть два варианта – вы или в тотальном рабстве, или играете в игру, выгодную абсолютно каждому. И даже эта так называемая организация может сегодня перейти и начать играть в игру, что, собственно, они уже и делают. Вот. И что такое, в принципе, биткоин, эфириум, акции, облигации и даже яблоки в магазине? Они сегодня растут цене вверх и падают вниз. И если здесь у вас есть два яблока, вам, чтобы заработать, нужно яблоко продать. Вопрос только в какой момент вы или хорошо продадите, или продадите плохо. Вот. Призм ⁇ это то, что сегодня растет и в количестве, и растет в качестве. Система призм, она уже сегодня единственная передовая криптовалюта, единственная криптовалюта, которая является платежным средством. То есть я уже сегодня 80% своих средств не снимаю со счета, не возвращая в рубль или в доллар, а оплачиваю напрямую в призм за кофе, там, продуктовые магазины и так далее. И это очень сильно сейчас развивается в мире, тем более в России. Вот, хотя в России, на самом деле, самая нелепая реакция на криптовалюту после МММ, потому что людям замылили голову, что это МММ, сетевуха и все остальная хрень. Поэтому а, люди, так как находятся в состоянии шизофрении, сегодня любое массовое какое-то изменения, скажем так, так как находятся под состоянием влияния, считают какой-то или сетевуха или пирамидой, даже не разбираясь в том, что это на самом деле такое. Так вот, призм сегодня растет и в количестве, растет и в качестве. И если говорить об обеспеченной жизни, то это 10 тысяч монет. Так как курс сегодня, одна призм стоит 1 доллар, это 10 тысяч долларов, всего лишь 700 тысяч рублей. Почему всего лишь, вы узнаете позже. Сюда вы можете положить на свой счет абсолютно любую сумму, да, там 6 тысяч, 7 тысяч, 8 тысяч призм долларов, да, это сегодня, если по сегодняшнему курсу, тысячу призм. И даже если у человека есть 10 тысяч рублей, и он способен трудиться, он реально может себе обеспечить жизнь. Потому что на скорость печати этих денег он влияет. А, очень важный момент, когда вы кладете деньги в призм, вы не кладете их в какую-то компанию, никакой компании призм нет. Вы кладете их себе в свой собственный кошелек. Вы их конвертируете из системы, где это не ваши деньги, в систему, где это ваши собственные деньги. То есть у вас сейчас у всех в карманах, там в куртках, в тумбочках лежат деньги. Эти деньги не ваши так как ни вы их печатаете, ни за ремиссию вы там ни за, чего, ни за что вообще не отвечаете. Призм – это ваши собственные деньги. То есть вот этот живой кошелек, который вам активируют те, кто вам желает свободной человеческой жизни, они вам скинут первую монетку, и вы увидите, что у вас запустится счетчик. И вот этот самый счетчик – это и есть то, что вам, вас делает сегодня имитентом собственных денег. То есть призм – это деньги каждого из нас, и принадлежат они нам. Приз можно смело назвать «народная криптовалюта». Так вот, на скорость печати вы влияете. И что вы делаете, да, если говорить конкретно об обеспеченной жизни? Вы берете 10 тысяч монет, кладете сюда на счет. Вот, Вы их конвертируете из системы, той, которая выгодна только им, в ту систему, которая выгодна каждому. И они остаются у вас, никуда не перераспределяются. И что происходит? Вы получаете 600 монет, 6% на эту сумму, да, на 10 тысяч рублей 4% будет, на 10 тысяч призм 600 монет каждый месяц. Но вы получаете не по принципу, что вы положили так и сидите, ждете, обманули вас на вебинаре или не обманули. Вы видите это абсолютно каждую секунду. Давайте я вам даже сейчас счет покажу свой. Один из, здесь его нет, вот здесь есть. Вот. То есть счетчик крутится каждую секунду, вот здесь вверху. Это медийный счет, который я показываю. Это значит, что деньги, вот это печатный станок, который печатает деньги, относительно того труда, который я натрудился. Так вот, это 20 монет в день, 600 монет в месяц, 20 монет в день. Если вы об этом кому-то случайно разболтали, так как вас окружают люди, которые точно так же находятся в этой системе и вы их с удовольствием захотите перевести в систему выгодную каждому это ваша семья это ваши близкие я их не знаю поэтому кроме вас после того как вы узнали эту информацию им поможет поможете или вы посодействуете перейти в эту систему или тот же кто уже узнал о призме вопрос кто именно из вас это сделает или они побуд, попадут в тотальное рабство поэтому вам это выгодно так вот делая это Абсолютно с каждым действием, там, подключили человека, он положил деньги, ваш счетчик будет увеличиваться. Я для контраста взял процент э, 6, коэффициент 12, 30 и 47, чтобы была видна разница. Так вот, допустим, вы подключали людей, там, вам сказали, Макс там или друг, вот вижу, что ты в призм, подключи, пожалуйста. Эта система естественного отбора. То есть, когда вы все полностью поймете, всю цепочку, которую я сегодня расскажу, того, как это устроено, всю концепцию, то вы поймете что это система естественного отбора, не сетевуха, не пирамида, а именно естественный отбор. Призм – это космос, и в него зашиты законы природы. Так вот, допустим, вы наболтали на 12%, вы будете получать 1200 монет в месяц, это 40 монет в день, сегодня это 40 долларов, каждый день вам будет поступать на счет. Если вы целенаправленно делаете такие результаты, как 30% и 47%, возьмем даже элементарно 30%, это легко человек, абсолютно любой, без новых знаний, новых навыков, просто осознав то, зачем это происходит вообще, зачем пришла криптовалюта призм и что она конкретно делает. Это вам абсолютно легко дастся, как само собой разумеющееся. Человек это может сделать за месяц. Так вот, 3000 монет каждый месяц будет поступать вам на счет. Это 100 монет каждый день, которые... При конвертации сегодня, так как, допустим, вот РЖД сегодня или э, авиалиния, они не продают билеты э, в призм пока. да, и Я вынужден снимать со счета, и я это делаю. Так как призм сегодня стоит 1 доллар, а 3 дня назад уже стоило 2,5 доллара на бирже, вы можете это увидеть. Э, я снимаю по курсу 1 призм, 1 доллар, это 6 тысяч рублей, даже не буду брать, что 64 6 тысяч рублей каждый день поступает сегодня уже, так как у меня такой счет, мне в карман. 6 тысяч рублей каждый день, которые я легко и с удовольствием снимаю и трачу на то, что мне нужно, потому что я уверен, что у меня лежит 10 тысяч монет, которые я точно так же при необходимости в любой момент могу снять и потратить, если в этом была бы нужда. Но зачем мне это делать, когда это так называемое тело, эта сумма, делает каждый день не новых 100 монет? И я опять беру эти 6 тысяч рублей, снимаю и трачу. Опять комфортно и с удовольствием, потому что у меня лежит 10 тысяч монет, которые растут еще и в качестве. Здесь я нарисовал отметку 100 долларов. Это уже информация, некая иллюзия, то есть нет конкретной даты, что я вам скажу, в марте стоит 100 долларов. Я могу полностью технически, да, там э, с точки зрения, как идет спекуляция, как идет рост на бирже, объяснить, почему я уверен. Потому что я знаю, что с сентября месяца, с 28-го, когда мы могли продать в определенные руки миллион призм, чего не сделали, целенаправленно. Потому что если бы мы это сделали, то курс бы уже был не один доллар, а выше. И тогда вам бы уже было не так интересно меня слушать, хотя было бы все равно интересно, потому что вы точно так же находитесь в этой системе. Так вот, и вы бы на 100 тысяч рублей купили уже не 1300 призм, а 13. И тогда сработает принцип «богатый останется богатый, бедный останется бедным. Поэтому пока курс доллара, нужно максимально быстро, оперативно и легко, с удовольствием переводить людей из этого состояния в это. Потому что, как вы знаете, у нашего населения 90%, ну ладно, 80% в среднем, от 10 до 100 тысяч рублей – это потолок. Вот. И что происходит? Да, вот здесь где я рисую март месяц 100 долларов. А специалисты криптовалюты, ICO, я имею в виду, они говорят, что а, при определенной отметке, которую вы ниже увидите, они сделают 1000 тысяч долларов за монетку. Вы все сегодня знаете, что биткоин там 18 тысяч долларов стоит, упал сегодня до 14 тысяч долларов. Я беру всего лишь показатель 100 долларов, потому что его вполне достаточно. И что происходит? 10 тысяч монет в марте месяце, так как я сегодня абсолютно все трачу. Делают мне каждый день те же 100 монет. Но уже при снятии я конвертирую и умножаю не на 1 доллар, а на 100 долларов. И это не 6 тысяч рублей, а 600 тысяч рублей каждый день поступают ко мне на счет, который я легко могу тратить. Это 18 миллионов рублей каждый месяц. При этом, получая эти деньги каждый день, каждый месяц, я абсолютно легко могу их тратить, там строить школы, центры развития и всякое разное, во что я хочу сегодня вложиться, вложиться временем, трудом, начинаю созидать, да, что я, в принципе, уже давно делаю. У меня лежит 10 тысяч монет, почему я и сказал, всего лишь 700 тысяч рублей, которые каждый месяц мне делают 18 миллионов рублей. И возьмем тысячу монет, это 70 тысяч рублей примерно. Умножаем тысячу призм на 100 долларов, это 100 тысяч долларов, как вы можете увидеть. И берем 10 тысяч призм и умножаем на те же 100 долларов, даже не на тысячу, получается 1 миллион долларов. В рублях здесь разница 630 тысяч рублей. При умножении всего лишь на 100 долларов разница получается 900 тысяч долларов. И что я делаю сегодня? Когда разговариваю с людьми старше 60 обычно это бабушки или дедушки, как сегодня до вас на мероприятии. Я говорю, бабуль или дедуль, на какой хрен вы откладываете деньги на черный день, когда сегодня на них можно пожить? Потому что когда вы умрете, вас один хрен закопают. Потому что тело будет вонять. Смерть – это проблема помещения, в котором вы умерли, а не того человека, кто умер. И они именно так и понимают. Как бы это грубо не звучало. И что они делают? Они берут 100 тысяч рублей, в среднем столько стоят похороны, они вот примерно такую сумму откладывают, как показывает практика, и покупают 1300 призм. На 10% они легко наговаривают, потому что у бабуль сегодня силу воли побольше, чем у молодых. И что значит 130 призм? Она получает каждый месяц на свой счет. И берем, что один призм стоит 10 долларов всего лишь. Это 1300 долларов бабуле поступает каждый месяц на ее счет. Она ЖКХ заплатит, налоги заплатит, продукты себе купят, внукам подарки купит, и здоровье улучшится, и все остальное улучшится, и ворчать перестанет и так далее и тому подобное. Если умножить на 100 долларов, это 13 тысяч долларов. И что самое, скажем так, печальное, что ли, может произойти? То есть, где подвох обычно люди ждут, где подвох видят такие цифры? Подвох в том, что человек когда вы ему будете об этом рассказывать или начнет умничать и всякую ерунду говорить, там безграмотную, в большинстве своем, он не поверит. И что произойдет? То есть сегодня человек, имея 100 тысяч рублей, там каждый из вас, может легко себе купить 1300 призм. Или не поверить мне. И на те же 100 тысяч рублей, когда монета будет стоить 100 долларов, он купит уже 13 монет. А у человека, который сегодня поверил, уже будет 130 тысяч долларов на счету. Вот. Почему речь идет именно об обеспеченной жизни, и здесь такие суммы? Это реальность сегодня. Обеспеченная жизнь это то, что а, позволяет человеку больше не воровать, не грабить, а, не манипулировать людьми, не перекладывать деньги из кармана в карман. Человек прекращает вынужденно зарабатывать, тем самым превращаясь в обезьяну. Когда человек начинает жить, начал жить обеспеченной жизнью, он начинает созидать у него исчезает стресс, вынужденно зарабатывать, то есть он понимает, что его семья прокормлена, крыша над головой есть, и он начинает созидать, человеческие ценности его возрастают, человеческий капитал его возрастает по принципу, что кто-то из нас Бетховен, кто-то из нас Моцарт, кто-то сантехник, кто-то архитектор, кто-то инженер, кто-то кошечкам уже сегодня помогает. Вот, таким образом мир в целом переходит в состояние единого организма, Цивилизации под названием «человек», где каждое звено, которое сегодня не является цивилизацией «человек», потому что мы друг друга убиваем, паразитируем и так далее, и тому подобное, так приучили, другого просто было не дано, хотя можно было давно это изменить. Так вот, мир переходит в состояние единой цивилизации «человек», которая давно уже стремится, каждый абсолютно, и хочет этого где каждое звено выполняет собственную функцию по собственному желанию. Вот. Это глобальная система, где человек живет свободно и обеспечено. И что далее? Чем? Что с точки зрения безопасности? Сегодня призм ⁇ это единственное. Децентрализованная тотально, почему именно децентрализованная и она не центрируется, я вам расскажу технически, чем это отличается как раз сейчас. Единственная децентрализованная система, которая выгодна абсолютно каждому. И у нее нет материи. Ломать нечего. То есть, если в МММ 91 -го года, хотя большинство даже не понимает, что она была сделана как мировая революция, финансовая во благо каждому человеку, но так как там была материя... Там можно было просто взять мавродий, что, собственно, и сделали так называемые правители РФ. Они взяли его, скажем так, в плен, закрыли на определенное время, вывезли вагонами мавродики и людям преподнесли, что это пирамида, как это называется... МЛМ, там вся а, сетевуха и всякое такое развод в общем, что сейчас люди боятся, особенно в маленьких городишках, но там надо объяснять, почему я сегодня езжу и объясняю. Так вот, в призм материи нет. В призм есть только дух. У кого душок, тот вот здесь тусуется. У кого дух, тот с нами в призм. а мать призм нужен армагеддон. Но тогда никому из нас никакие не ни призм, не деньги, в принципе, нужны, потому что мы сдохнем. Вот. Чтобы выключить призм, нужно выключить электричество на всей планете и больше не включать. Но даже если хотя бы у одного из нас будет стоять в гараже генератор и делать электричество, или солнечные батареи, ветряная мельница и так далее, призм будет работать. Или включим, и тоже будет работать. Сейчас я посмотрю, здесь есть этот слайд. Нет, здесь этого слайда нет. То есть есть некий блок, на котором... Давайте я сейчас попробую сделать. А, есть некий блок, на котором это все держится в интернете сейчас. Интерфейс кошелька, который вы увидите, который зашифрован, так как это криптовалюта. И открыть его можете только вы. И этот блок, как только он чувствует хакерскую атаку, у которых было 16 сентября, 3 на прошлой неделе и 4 на поза прошлой неделе, он тут же уходит под воду. И... Хакеры ломают ненужный блок, он уже никакого отношения к системе не имеет. На его место через 8 часов встает новый блок. Если никакой атаки или подозрительной активности нет, блоки просто проезжают паровозиком. То есть, когда я давал программистам проверить или сегодня даю, они начинают умничать, код открытый, можно взломать. Я говорю, начинай прямо сейчас. Как только кто-то туда лезет, блок уходит под воду, и он уже не нужен. Вот, далее... Призм сегодня стоит 1 доллар, вам некуда откатываться. И что еще есть? Обменником LK PRISM 247, вы с ним познакомитесь попозже, это гарант. Он создан именно для безопасности, для надежности и комфорта снятия денег при конвертации еще, если есть необходимость, в рубль. То есть ту сумму, неважно, 10 тысяч призм, 100 тысяч призм, которую вы купите, допустим, по цене доллар, вы точно ее снимете по этой же цене, эту сумму, или выше. То есть благодаря обменнику там курс идет, мы развиваемся, то есть есть некая ICO, на которую мы, опять же, еще пока не вышли, потому что тянем с этим, чтобы не вырос курс. Относительно биржи, через LK призм мы меняем по стабильному курсу, поэтому развиваемся линейно. Когда на бирже подскочит до 10, у нас в обменнике будет стоять отметка 6. И если вдруг спекуляция и так далее, монетка упадет до 2, вы дальше будете менять, мы все будем дальше менять по той цене, по которой купили. Или выше. Подскочит до 100, будем по 60. Подскочит до 1000, будем по 600. Вот. То есть та самая разница между цифрой в обменнике и биржей, она накапливается, скажем так, в общей ароматизации. Для того, что если спекуляция или еще что-то упала, так как люди в основном ведомые, запереживают, вы спокойно дальше будете снимать, что бы ни произошло. Это сделано как раз для людей, которые переживают. Вот дополнительные такие вещи. А, что еще? Касаемо тотальной децентрализации. То есть, как сегодня построены все криптовалюты в принципе в целом. Есть система Prof. of Work. Это 90% криптовалют и это биткоин. Вот. И есть система Proof of Stake и 10% криптовалют из 1700, и это эфириум, но на самом деле только на словах, на деле это еще не так. Так вот, Proof of Work это майнинг, то есть это когда нужны дополнительные мощности для обеспечения жизнедеятельности блокчейна. И если год назад нужна была ферма, сегодня электрическая станция. Вообще сегодня, чтобы зарабатывать хорошо в биткоине... <coughs> Ой, сейчас секунду. Чтобы зарабатывать хорошо в биткоине, нужно отключить весь Петербург и подключить к своим мощностям для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность блокчейна. Так вот, спустя 6 лет до людей дошло, что это вредит экологии. И они перешли на систему параманинга. Далеко не все еще, даже из тех, что я здесь написал, 10%. Но по крайней мере они ее разработали. Это система форжинга. Вот. То есть здесь, если идет оплата за работу, то здесь оплата за хранение. И здесь система, то есть криптовалюта, является ICO. И здесь является ICO, то есть ценной бумагой, а не платежным средством. И здесь, если у вас есть два яблока, вам нужно яблоко продать. И здесь, если у вас есть два яблока, вам нужно яблоко продать. И где вы продаете это? На бирже, которая хрен вам когда скажет, когда продавать, когда покупать. И только те, так как системы, что здесь, что здесь централизованы, знают, когда это делать. И абсолютно у них у всех есть проблема, о которой вы слышали ранее, 51%. Вот. И даже если вы здесь продали удачно, то вы куда возвращаетесь с этими деньгами? Правильно, в ту же систему, из которой вы считали, что вышли. Ну или те, кто так делают. Так вот, призм, здесь этого нету слайда, она когда создала в феврале а, криптовалюту, когда вернее вышла, вообще появилась призм в феврале 2017 года, 11 числа, когда она появилась, изначально тот самый исходный код, который мы а, если бы это наша была криптовалюта, которую мы с вами разработали. Она раздала 10 людям по миллиону монет в руки. Это была базовая децентрализация. Исходный код – это не живой человек. Это именно код. У него нет разума. Любой из вас сегодня уже может зайти в этот кошелек и увидеть, что там происходит на счету. Так вот, когда она раздала 10 людям по миллиону монет, у, людей, у исходного кода на счету стало минус 10 миллионов монет. И что сегодня происходит? Люди покупают, покупают, покупают эти монетки и так далее. И допустим, пришли, пришел каждый из вас и купил 10 тысяч монет. У исходного кода на счету стало минус 10 тысяч монет. То есть у вас баланс положительный, у исходного кода баланс отрицательный. Оттуда никто не может начислить себе дополнительных денег. У вас счет растет в плюс, у призм счет растет в минус у исходного кода. Это называется динамический отрицательный баланс, изменяющийся исходя из записи в блокчейне. Чем больше денег у нас, тем больше исходный код находится в минусе. Вот. И чтобы не было такого, что я могу напечатать сколько угодно денег, вот сегодня захотел себе яхту купить, пошел напечатал и купил ее себе. Есть правило относительно нашего труда, есть коэффициенты. Это первое отличие. Но вот у меня, когда я об этом узнал, возник вопрос, что будет, если, допустим, люди начнут объединяться, и будет минус 51%. Призм – это невозможно. Почему? Потому что вот, допустим, я, и так как у человека на счету может быть максимум миллион призм, у меня миллион призм, да, и есть люди, у которых на счетах тысяча призм, просто тысяча и более, Абсолютно каждый участник, у кого больше тысячи на счету, равноправный участник, и владелец призм, точно так же, который контролирует блокчейн. То есть, если здесь система управляет тот, у кого больше мощностей, так как здесь майнинг, а здесь управляет тот, у кого больше денег, то в призм абсолютно каждый человек является контролером этой системы, у кого больше на счету тысячи монет. Тысяча и больше. И чем больше таких людей, тем сильнее система децентрализована. Это фундаментально очень важное отличие, потому что сегодня это никто повторить не может. Ну, понятно, что это платежные средства, профустойк, форжинг и система децентрализована. Плюс она растет в количестве и качестве, и если у вас есть два яблока, у вас появляется третье яблоко, если хотите, можете его продать. Вот. Нам выгодно сегодня полностью всем перейти в это состояние. То есть если все абсолютно сегодня перепрыгнули бы в призм, все, эта система просто не актуальна, у нее нет пользователей. Потому что все, что сегодня есть, оно обеспечено только количеством пользователей. Вот. И как построены абсолютно все системы сегодня? Биткоин, допустим. Если у меня есть 10 миллионов долларов, я пойду куплю биткоинов. И вначале мне будет легче, потом мне станет сложнее. По принципу, что ферма делала год назад монетку в день, сегодня нужна электрическая станция и так далее, и тому подобное. Вот, призм – это система наоборот, то есть она развивается сверху вниз. И есть 10 миллионов ключевых монет. Сегодня на рынке уже 12 миллионов и больше, там, я округлил в меньшую сторону. Вот, то есть сегодня человек может купить только столько, сколько внутренние счетчики наши сделали, накрутили. Человек с миллионом долларов сегодня не может купить миллион призм. Это опять же, чтобы не сработал принцип богатые остались богаты бедные остались бедны. То есть люди сегодня с миллионом долларов миллион призм не покупают. Они могут купить столько же, сколько и каждый из вас: 10 тысяч монет, тысячу монет и так далее. Вот, когда было 9 миллионов монет в сентябре 28-го, можно было продать, но мы этого не сделали, потому что опять сработал тот же принцип. После отметки 10 миллионов мы имеем возможность выходить на ICO, что мы уже, собственно, делаем, но очень долго это делаем. Так вот, к вопросу о том, когда начнется рост монетки от 1 доллара до 100 долларов и выше. Специалисты ICO ждут отметки 30 миллионов монет, не капитализации в долларах, а именно монет. Здесь у меня... Человек, кто делал слайд, написал неправильно 300 миллионов, 30 миллионов. Тогда начнется уже игра. Но так как цена уже будет выше, люди с миллионом долларов будут уже покупать не миллион монет, а намного меньше. Но и начнется спекуляция, так как капитализация будет очень сильно увеличиваться. И что произойдет дальше? Когда произойдет первая ремиссия 6 миллиардов монет, случится первый в мире мировой справедливый референдум. И вылезет а, такое окошко, первый этап голосования. То есть в этот момент у всех счетчики остановятся, и у кого есть тысяча монет и больше, вылезет этап голосования. Продолжаем ремиссию или нет. И если мы нажмем нет, через год вылезет опять. Продолжаем ремиссию или нет. И допустим, мы все нажали да. Вылезет второй этап голосования на 5%, на 15% или на 25%. Ну и, скорее всего, большинством голосов, как обычно принято, мы выберем середину. И появится новых 15% монет, как и счетчики дальше закрутятся. Вот. Всего будет достаточно много, 600 триллионов. Если не ошибаюсь, в документах посмотрите. Вот. И как вы влияете на этот рост? Рост своего кошелька. И также, чем это отличается от пирамиды и от сетевого бизнеса. То есть, вот есть я. Когда я говорю я, это абсолютно каждый из вас. И допустим, каждый из нас купил себе тысячу монет. То есть есть первая переменная по принципу x, y и z. И первая переменная x – это баланс. Каждый из нас купил себе по тысячу монет. Баланс стал тысяча. Вторая переменная – это количество последователей. Вот, Допустим, я поспособствовал 20 людям, давайте здесь 10 написано, 10 людям перейти в состояние свободного обеспеченного человека. Значит, вторая переменная, y, или же количество последователей. У меня 10. Далее есть третья переменная. Внешний баланс ⁇ это количество денег на счетах последователей. Допустим, они купили, получается, по 2000 монет. Умножаем на 10, это 20 тысяч монет. На счету последователей, которых я подключил или подключили друг друга уже и так далее. Это третья переменная. Они втроем перемножаются, появляется четвертая переменная basic data, и они в вчетвером как раз и есть тот самый коэффициент, с которым крутится мой счетчик. И что происходит? Пришел новый человек, да, вот пришел новый человек с любой стороны, неважно. У меня переменная стала плюс один. Счетчик закрутился быстрее. Положил он себе на счет тысячу монет. Его деньги находятся у него на счету, они никуда не перераспределились, они полностью у него и подконтрольны только ему. Он всего лишь их конвертировал, ну как всего лишь, конвертировал их из чужих денег в свои собственные. Вот. И когда он это сделал, у меня переменная стала плюс 1000 на тысячу больше, счетчик закрутился быстрее. Допустим, психанул он там, испугался или просто понадобилось ему, снял он 500 монет, Переменная стала минус 500, ничего страшного абсолютно. То есть она стала на 500 меньше. И вот эта вторая и третья переменная, на нее влияет 888 человек в глубину. То есть я первый, каждый из вас это первый. Вы вокруг себя подключаете вторых. Бесконечно, сколько вам угодно. Они подключают третьих, третий подключает четвертых. И до 888 абсолютно в любую сторону – это ваше количество последователей и внешний баланс. Вот, здесь деньги никуда не распределяются. Чем отличается от пирамиды и от сетевухи? Вот эта пирамида, да тот же ММ, допустим, даже, хоть он был и во благо, но так как там была материя, по-другому сделать не могли. И пришли вы сюда с 1000 долларов. Куда ваши деньги идут? вышестоящим? Они распределяются. И если вы хотите получить свою тысячу обратно, вам нужно привести людей, чтобы их деньги распределились вам. Это пирамида. Деньги распределяются снизу вверх. Сетевухи. Пришли вы с 1000 долларов, купили вы баночку Арифлейм или Тинши, или еще что-нибудь, или интеллектуальную собственность. Деньги уходят владельцу компании. И распределяются менеджерам, которые поспособствовали этой продаже. Это просто удаленные менеджеры или дистрибьюторы. Это обычная модель бизнеса, но в ней деньги распределяются. И если вы хотите стать дистрибьютором, вы подключаетесь и начинаете также продавать этот товар. Вот. Что здесь деньги распределяются, что здесь. В призм деньги остаются у вас на счетах. И... Что вам нужно будет сделать? Да? Когда вы, вебинар закончится, я вам сейчас покажу в принципе, что вы будете делать. Вебинар закончится, вылезет кнопка или сейчас в процессе она даже вылезет. Под видео будет кнопка «Зарегистрировать призм». И абсолютно каждый из вас на нее нажмет, заполнит форму, введет свои данные. Обязательно смотрите, что вы введите Пункте, «От кого вы пришли?» того, кто вас пригласил. Это очень важно, потому что именно он вам желает свободной, обеспеченной жизни. Как и я, собственно, вещаю вам это мероприятие и все остальные, кто организовал это мероприятие, этот вебинар. Вот, Мы вам сделаем счета, подарим по монетке каждому на счет, чтобы у вас закрутилось, вы это увидите. Вы скинете там, ведете свою почту и вам активируют личный кабинет. Далее вам скинут инструкции, где вы сможете полностью там все элементарно, просто заполнить, посмотреть, положить деньги и так далее. Положите вы деньги или нет, это ваше уже право. Естественный отбор никто не отменял. Если вас здесь все устраивает, живите ради бога. Если вы хотите начать жить свободно и по-человечески обеспеченной жизни и, и посодействовать своему окружению, чтобы они сюда перешли, то тогда вам нашу команду, собственно, кладете деньги и начинаете. Так вот, для тех, кто положит деньги, да собственно, для каждого из вас, что дальше произойдет? А, тут я нарисовал две цифры, можно больше, да, то есть вы можете положить сколько угодно. Начало, чтобы вы ощутили, это 160 монет, это 10 тысяч рублей и более. Да? Я для контраста рисую конкретные цифры. 160 тысяч монет, здесь может быть еще 10 тысяч монет. И что вам надо сделать? То есть вам активируют счет достаточно быстро, ведете данные, все скинут, все заполните и так далее. Положите сюда, допустим, кто положит 10 тысяч рублей, да, это 160 монет. У него на счету будет 4% в месяц. Вот. И если человек положит тысячу монет, у него будет 6% в месяц. Если положит 10 тысяч монет, у него будет 8%. Я округляю, там сотые, десятые, можете посмотреть в таблице, вам ее скинут, дадут и так далее. Вот, я сразу округляю. Так вот, что вам надо сделать? Вам нужно максимально быстро подключить 12 человек. Это не маркетинг-план. Это я вам показываю просто количество людей, которое достаточно, а, вернее, недостаточно, да, достаточно, в принципе. Но вы можете подключить 100 человек, 120 человек или 3. Неважно, вы все равно подключите 12. Я вам показываю на этих цифрах конкретный пример, что произойдет. Вот. И что вам лучше всего сейчас сделать. Подключили вы 12 человек. 9 из них купят не по 100 монет, а так как мы меньше 10 тысяч людям не говорим, купят по 160 монет. Трое купят по 1000 и станут владельцами призм. У человека, который положил... 160 монет на счет, у него даже без учета счетчика, который будет крутиться, на счету станет 600 монет, и счетчик закрутится со скоростью 9%. У человека, который положил изначально 1000, опять же без учета счетчика за это время, пока он будет это делать, у него на счету станет 1600 монет, и счетчик закрутится со скоростью 12%. У человека, который положит 10 тысяч монет, на счету станет 10 600, у него сумма и так все в порядке изначально, закрутится со скоростью 16%. И в ваших интересах, и вам это выгодно, чтобы эти люди за вами повторили и сделали то же самое. Кто-то из вас сделает... А, вернее, те, кого вы пригласите, кто-то из них сделает и 100 человек, да, попадется вам такой бешеный, как я, который по 400 за месяц сделает, будет круто, вот, а вам попадется. Если они просто даже, не если, а когда они просто за вами повторят и сделают также 12 человек, 9 из, из которых положат по 160 монет, трое по 1000, что случится у человека, на счету у которого 10 тысяч рублей было изначально? У него на счету станет 5000 монет, и скорость вращения будет 18% в месяц. И пассивный доход ежемесячный будет 1000 монет, это сегодня 1000 долларов. Каждый месяц этому человеку будет поступать на счет, когда он сделает эти элементарные действия. Абсолютно легко и комфортно, как само собой разумеющийся. У человека, который изначально положил 1000 на счету, станет на счету 6000 монет. Там на самом деле будет больше. Я говорю, вот прям минимум-минимум. Это если вы все за один день сделаете, даже счетчик не успеет накрутиться. Вот, 6000 монет на счету и скорость станет 22%. Это 1500 призм, 1500 долларов по сегодняшнему курсу пассивного ежемесячного дохода. И у человека, у которого было изначально 10 тысяч на счету, станет 15 тысяч монет. И крутиться будет со скоростью 28%, это 5 тысяч монет, 5 тысяч долларов пассивного дохода, при том, что у вас еще и капитал будет в этом случае при десятке 5 тысяч монет, в этом случае 6 тысяч монет. У человека с 10 тысячами монет будет 15 тысяч монет капитала полностью. И когда эти люди повторят за вами, а вам это сейчас очень выгодно, потому что 17 февраля у нас бал, который называется дюжина, 12, в связи с чем я рисую именно такой алгоритм действий, в том числе для демонстрации ваших результатов, которые вы получите. Человек, который это сделает, да, 12, здесь 12, и еще эти сделают все по 12, а это очень легко. Каждый, кто это сделает, получит гелен-вагин. Скажу сразу, этот Геленваген, это будет как вишенка на тортике, потому что тот результат, который вы сделаете, это будет ваш тортик. Он и так будет шикарным. Это более чем достаточно для того, чтобы чувствовать себя уж очень хорошо. Потому что, как вы уже поняли, иногда у людей возникает вопрос. На мероприятиях, да, вот допустим, у меня есть такая сумма, Каждый месяц, так как мне не нужны деньги, мне будут приходить 18 миллионов рублей. Да? И что я с ними буду делать? Он говорит, что будут ленивые и так далее и тому подобное. Не так это все. Здесь встроена система, во-первых, принудительного развития. Ленивый не придет к такому результату. Или просто человек толстосумы, который сегодня сидят на деньгах и ни хрена не способны делать там на откатах и так далее, они положат деньги, и они не будут трудиться. Положу 10 тысяч рублей, и по тем показателям, которые я вам показал, я намного быстрее обеспечу себя и свою семью, а все, что мы сегодня делаем, мы делаем ради семьи. Наши дедушки и все остальные, кто, собственно, восстанавливают ССР, восстанавливают профсоюзы, на войне воевали. Нет никакого патриотизма. Это все делает каждый ради своей семьи. Но есть смысл объединяться, потому что мы так только вместе и, в принципе, вместе намного быстрее и эффективнее придем к тому, что хочет абсолютно каждый из вас. Вот, чтобы перейти и начать жить по-человечески. На самом деле, эта прослойка самая верхняя уже так живет. Осталось только некое, так называемые, правители, некие сообщества, которые немного заигрались. А этому народу нужно срочно содействовать в том, чтобы он сюда перешел. Вот. И вам очень повезло, что у вас... Такие наставники, как Владимир Мошкин и так далее, как те люди, которые поспособствовали, потому что они для вас подготовили материалы, как я подготовил для своих и для вас также в сентябре еще. Они делают еще удобней, еще комфортней. Они все это дополняют, и они вам будут содействовать в результатах тем, кто готов. Если человек хочет оставаться здесь, пусть сидит. Я говорю, естественный отбор никто не отменял вообще. И подключение в призм – это очень легко. То есть, когда вы сейчас все, появится кнопка, я хочу увидеть, что она появилась. Перехожу сюда. Когда вы сейчас все увидите кнопку «Активировать призм» и на нее нажмете, полностью установите себе кошелек, вам скинут монетку, вы увидите, что это очень элементарно и очень легко происходит. Поэтому э, вы абсолютно, как само собой разумеющийся берете и делаете это своим людям. Пришли домой или сейчас дома, взяли маму, жену, брата, сестру, всех тех людей, которым вы желаете обеспеченную свободную жизнь, чтобы они жили по человечески Это очень важно, это самый важный момент. Самое тяжелое сегодня – осознать человеку, что он имитент, своих собственных денег потому что 5000 лет на подсознании записано что мы рабы ну прям записано было искоренять из человека человека призм позволяет начать жить по-человечески там с точки зрения энергии и многих других процессов которые скорее всего большинство из вас знакомы но не будем на этом останавливаться это вы уже со временем сами поймете вы видите, что это очень просто три минуты занимает активация человека вы ему скинете эту первую монетку когда вы начнете да, всех подряд активировать, будете скидывать эти монетки, вы увидите, как быстро у него лечится вот эта шизофрения, как он начинает осознавать. Самые тяжелые люди сегодня в стране у нас – это люди от 20 до 40 лет. Потому что когда рождались они, да, я тоже попадаю туда, но есть люди с обновленным сознанием, они немножко по-другому уже смотрят на систему вот в принципе они уже не в матрице и вот есть люди они от 20 до 40 лет это самые тяжелые потому что когда они рождались у них на подсознании записан хаос то есть э, родители это примерно 87 85 91 года и так далее родители не понимали был захват власти было много процессов всяких разных абсолютно родители не понимали как жить не знали что делать какие события будут дальше вообще развиваться поэтому вы это все видите, что население от 20 до 40, и сегодня в России его, кроме меня, никто не поднимает и моей команды. Вот, поэтому их надо принудительно. То есть вы включаете некого такого мягкого диктатора, потому что вы сегодня понимаете, что то, что вы делаете, вы приносите благо. Вы не перекладываете его деньги из кармана в карман. Вы у него ничего не отбираете, ничего ему не продаете, ничего не впариваете. Вы ему дарите возможность жить по-человечески и свободно. То есть, Что происходит? У вас у всех есть ваше некое прошлое до сегодняшнего вебинара, вот. где у вас есть положительный опыт, отрицательный опыт, да? где-то хорошие эмоции, негативные эмоции, события хорошие. Есть выгодный опыт, есть невыгодный и абсолютно разные ситуации. Есть те люди, которые вас предали, кого-то вы предали. Это не хорошо и не плохо. Это система ФРС, и люди как научились выживать в этой системе, они это делали во благо своей семьи, да, чтобы прокормить, они вынуждены были это делать. Поэтому вы берете абсолютно все эти ситуации целиком, отпускаете полностью, прощаете всех, прощаете себя, что так поступали, посылаете им всем любовь, доброту и все остальное положительное, что вы можете им послать. Берете отсюда только выгодные эмоции, выгодный вам опыт, и переходите в состояние здесь и сейчас, и начинаете формировать уже сейчас свое настоящее, где вы живете по-человечески, и будущее, где вы свободный человек, который реализовывает свой собственный потенциал. И если вас в прошлом человек предал, то вам сегодня выгодно к нему прийти и дать ему призм, активировать, и он начнет меняться, в лучшую сторону начнет жить по-человечески и справедливо. Это очень важно. Прямо сейчас вы начали формировать свою свободную, обеспеченную жизнь по-человечески. Вкусную, комфортную, ту, которую вы желаете. Вот. В принципе, часть основная презентации закончилась. Вам нужно всем, абсолютно каждому нажать кнопку, активировать призм, ввести туда свои данные. Вам дальше все, собственно, последовательно скинут, с вами свяжутся. Внимательно выполняйте инструкции, все делайте, изучайте. Там также по кнопке, насколько я видел, есть материал, если не изменили, который вы можете прочитать. Чтобы вы понимали, я разговариваю на языке фактов. Это не мое мнение. Абсолютно все факты. Можете абсолютно все проверить и убедиться во всем сами. Вот. Мы вам всем подарим по монетке, абсолютно каждому. Будем содействовать в результате. Я вам сейчас покажу ссылку. Сделайте скриншот. И добавьтесь ко мне в друзья. Вот. Там увидите группу ВКонтакте. Увидите мою страницу и на моей стене увидите группу ВКонтакте, в вы можете вступить и задавать вопросы там. Там есть поддержка, куда вы можете спрашивать. Также вам правовед предоставит свои координаты, куда вам тоже обязательно нужно вступить, подписаться на канал Ютубе, что мой, что правоведа, потому что это наши. Это все наше, где вы будете получать инструкции, будете получать актуальные новости, смотреть материал, изучать, как можно эффективнее пропитываться этими знаниями, чтобы масштабировать глобально. И, кстати говоря, да, к вопросу о снятии денег, сделайте скриншот, запишите себе. Вот, добавляйтесь, в друзья, это очень важно. Если у вас какие-то вопросы важные, да? Задаете их ВКонтакте. Не ищите мой номер телефона и так далее. Пишите прямо ВКонтакте, потому что вас очень много. Больше, чем сегодня на вебинаре. И чтобы это было все эффективно, то лучше писать. В первую очередь вы пишите своим наставникам, кто вас подключил. Они ваши лидеры, они те, кто вам пожелали благоприятный. И вам очень повезло, что вы на самом деле здесь оказались. Это очень здорово, очень круто, потому что те люди, которые сегодня понимают, что такое призм, это новая элита, которая именно будет во благо обществу, она будет формировать новые человеческие ценности. Потому что сегодня, как жить по-человечески, понимает единица, а то и никто, можно сказать, смело. И сегодня мы будем формировать это все. Абсолютно каждый день это формируется. Система образования и многие другие вещи. Потому что нужно очень много процессов поменять. Вот, поэтому добавляйтесь друзья, будем общаться с вами. Смотрите, еще не сказал очень важный момент. Сейчас я закрою экран. Он уже закрылся. Здесь задержка. Очень важный момент – это что? У вас будет живой кошелек, который вам активирует. Также у вас будет личный кабинет ЛК PRISM, который вам как раз и гарантирует надежное снятие той суммы, которую вы положили. Да, и больше вы сможете снять. Главное, читайте правила, внимательно читайте правила обязательно при совершении первых операций. Чтобы вы были в курсе. Вот, видели, что там написано. Так вот, и у вас будет свой валютный счет. Nix Money, Perfect Money и AdvoCash. Тут уже какой вам удобно. Я рекомендую Nix Money. Не обращайте внимания курсы там, биржи, курсы валюты и так далее. Покупайте. Это все перекроется призмами, счетчик крутится каждый день. Я вот лично не обращал на это внимание, но вот ä, про Сибири, Вова Мошкин, Леша, Радик, они, скорее всего, вам предоставят инструкции, где уже намного удобнее, где они просчитали, что там выгоднее, через что покупать и так далее. Слушайте их. Вот. Из трех, что я перечислил, выгоднее всего Никс Мани. Безопаснее, по крайней мере. А там смотрите сами. Так вот, как сюда кладутся деньги? Вы кладете деньги на NixMoney, рубль там через Сбербанк, онлайн и так далее, конвертируете в доллар. Или другие валюты, которые там предоставлены, конвертируйте их в доллар. Доллар хранится на NixMoney. Далее вы в ЛК призм за доллар или за биткоин покупаете призмы. И они хранятся у вас в живом кошельке, в вашем, в котором доступ есть только у вас. Не в LK-PRISM. LK-PRISM только записывает данные, сколько купили, сколько продали. И партнерку, через почту, которая пока есть. Очень важный момент еще. Партнерка, она действует пока до 17 февраля. Поэтому до 17 февраля максимально много подключайте, потому что пусть люди кладут максимально много. И вы точно так же кладите все, что у вас есть. Вот это просто намек на свет. Я делаю точно так же. Потому что Европа будет работать на нас. Те, кто сегодня купят много монет, мы дальше и будем раздавать нашим близким и так далее. Эти монеты. Вот, поэтому отложите себе сколько вам нужно до зарплаты, там еще. Отложите вот эти желания там потратиться на девочек, не знаю, на что кто тратится, на кальяны, мальяны, посиделки, киношки, кто там девочки на салоны красоты и все остальное. Положите все, что возможно положить комфортно, кладите в призм, и даже чуточку больше. Вот, потом спасибо скажете, поблагодарите вернее. Так вот, процедура перевода рубля в призм занимает первый раз 30 минут, потому что при конвертации рубля в доллар вам будут звонить первый раз из Лондона подтверждать транзакцию. Это, как правило, занимает 15-30 минут. После первой транзакции уже, когда вы конвертнете, уже звонить не будут, не всегда звонят. И это занимает у меня вот сегодня 3-5 минут занимает. Там уже зависит от того, насколько быстро пальцами шевелите. В обратную сторону, если у вас будет необходимость из призм в доллар на валютный счет, а оттуда вы можете положить на Сбербанк, Альфа-банк, если там кто не любит банки, кукуруза, киви-кошелек, Яндекс, деньги и так далее. Там все увидите. Вот. Вы. Э, эта процедура занимает от часа до 48 часов. В среднем 3 часа, максимум 48. То есть это при условии, что хакерская атака и так далее и тому подобное. То есть обменник иногда тоже, там, ну скажем так, отдыхает да, там 5 часов хотя бы в сутки, он э, не сразу конвертирует эти деньги. Или хакерская атака. В течение 48 часов вы точно их получите. Не потому, что пришел новый последователь или они вышли на SEO. Нет, у вас спокойно обменник с удовольствием их выкупает. Сейчас раздаются призмы, потом будут раздаваться деньги. То есть сейчас в феврале там дарятся Келенвагены, есть партнерка, раздающая, она после 17 февраля изменится. В какой вид, непонятно. То есть в любом случае она будет в том или ином виде. На следующий балл, насколько я знаю, так как я один из ключевых людей в призм, она продается ой, будут уже раздаваться квартиры. Вот. Ну и деньги точно так же. Я сегодня реально 20% только конвертирую в рубль. Не в смысле, нет, не так, не 20% со своего счета, а 20% того, что я сегодня потребляю, или необходимо мне да там кофе попить, в кино сходить, ну в кино я сейчас не хожу, на тренировку сходить и так далее. Я плачу призмами. Единственное реально, на что снимаю, это на продуктовый магазин и на билеты РЖД и самолет. Все остальное я оплачиваю в призм. Я вокруг себя делаю максимально, чтобы были призмы, чтобы я оплачивал в призм, мне не надо было вообще возвращаться в эту систему. Меня самого банки достали уже давно. Вот, мне это неинтересно, с детства неинтересно быть рабом системы. Так вот, и в ваших интересах точно так же максимально делать. То есть вот я сейчас ездил в Смоленск. Там ребята сейчас мойки самообслуживания, у них уже они стоят, собираются переводить, чтобы там был QR-код, оплачивать в призм. В Нижнем Новгороде производство хлеба. Не знаю, ребята уже запустили или нет, но должны были, по крайней мере. В Уфе магазин продуктовый работает в призм. Живой. Есть интернет-магазин. Вчера или позавчера была новость опубликована. Я продаю, так как я производить одежду начал, хотя вот тоже три года откладывал с призм, начал сразу, почти две недели прошло. Очень сильно хотел, потому что в магазинах нет своей одежды. Той, той вернее, которая мне нравится. Так вот. Я одежду продаю в призм. Очень много на самом деле и сильно набирает обороты тех людей. Там в Москве, вот слышал, агентство недвижимости. Сейчас Смоленский тоже за услуги и агентство недвижимости тоже будет принимать в призм. В понедельник я еду в Шарью, потом в Кострому, в Ярославль. Там, скорее всего, точно так же будет. То есть, когда об этом люди узнают, профсоюзы перевожу в призм. Это все делается очень легко, и это выгодно, когда человек переходит. Он дает, во-первых, себе безопасность и тем, кому он перевел. Эти все люди, точно так же, как и вы будете любить тех, кто вас пригласил, меня будете любить, будете уважать и ценить. Потому что впервые вам дали не просто подарок, не дали ни рыбу, дали не удочку, а полноценно готовую систему. Это не выход из этой задницы ФРСовской, это вход в новую свободную жизнь, где вы можете начать жить по-человечески. уже начали. Это делать. Вот, в принципе, я готов ответить на вопросы, если будут вопросы, в чат, можно открыть чат и, да, задавать вопросы какие-то. Счетчик остановится при миллионе монет на вашем счету. Далее, если вы, допустим, продадите кому-то или там, вам подарят просто 100 монет, ну каким-то трудом заработаете, да, там массажи дела и так далее, получите вернее, у вас станет миллион 100. Если вы его сняли, купили квартиру и так далее, там 900 тысяч у вас стало, у вас счетчик миллиону вернется. То есть миллион это та некая сумма, миллион призм, который счетчик докрутивается. Да, можно с биткоина напрямую перевести в призм, в ЛК приз 247. Это вам зарегистрирует. Вот. И делайте это как можно скорее, не дожидаясь. Сейчас, можно вот здесь вот вопрос такой. Кто отменил баланс из-за баланс граждан ССР? Программу призм писали двое, заказчик и программист. Это неправда, это бред. Ее писало достаточно много людей, лишь им очевидны правила. Для меня это как очередной развод в колпачки. Система учит верить никому. Конечно, учит, потому что вы 5000 лет жили в системе ФРС, там другого было не дано. Я почему и показал прошлое. Вот здесь вас обманывали, здесь вам дали возможность. То есть, вы сегодня судя по тому, что вы оказались в чате правоведа, имеете определенные ресурсы и возможности. И вы решили, так как вас не устраивает данная система, перевести людей в систему, выгодную абсолютно каждому. И вы относительно своих возможностей это сегодня делаете. Есть такие же люди, имеющие больше возможностей или другие возможности, которые полностью создали механизм, так как они точно так же живут в паразитическом мире, который всех достал, и дали его людям. Вот и все. Поэтому, если вас устраивает, вот этот вот забаланс гражданам СССР, что каждому гражданину принадлежит там какая-то сумма, это бред. Посмотрите на Арабские Эмираты, там людям с рождения выдают деньги. Заслужил он, не заслужил, неважно, выдают. Понятно, что каждый из нас это индивидуум, каждый из нас уникальная личность и так далее. Но дайте наркоману сегодня 14 миллиардов, он кем останется? Наркоманом, алкоголику и так далее. Это естественный отбор, это нормально. Если человек сегодня способен трудиться, то он сегодня, как бы он ни научился вот в этой системе ФРС делать деньги, переводит их в призм и там трудится. Дальше. Кому попало, призмы не надо давать. Так, сейчас, развод, колпачки, но если развод, не покупайте призмы, все. Живите дальше в Российской Федерации, я, я же не против. Вам один хрен сейчас навяжут в течение, год пройдет, сейчас выборы пройдут, крипторубль навяжут вам и вашим близким. Что вы хотите от меня? Дальше занимайтесь. Вы все абсолютно можете прочитать, правила написаны и так далее. Есть исходный код, даже по кнопке «Активировать призм» вы сразу увидите. Вы можете зайти на GitHub, посмотреть на биржах, прочитать новости. Призм уже сегодня признанная государствами мировая криптовалюта, даже Америка ее признала. А Америка это ФРС, даже они, это Россия у нас отличается умом и сообразительностью, потому что тут разводили, разводят и дальше будут разводить, пока до людей не дойдет. Так, ссылка где на регистрацию, под видео есть активировать призм, ссылка и в чат еще я видел, скинули. Заливать на призм кошелек не меньше 10 тысяч рублей, это 150 долларов. Доллару привязка, потому что доллар сегодня мировая валюта, а так как призм существует во всей стране, э, во всех странах вернее, рубли, местные деньги внутри государства, это внутренние системные деньги, они не интересуют. Поэтому доллар. Это работает в любой стране абсолютно, Россия, Украина, Вьетнам, Азербайджан и так далее. А нет, никаких 350 рублей минимальный платеж не заходит, 10 тысяч рублей и более. Не могут ни приставы, ни кто-то снимать призм. То есть, если я сейчас находился бы в Китае, да, вы же не знаете, где я нахожусь, находился бы в Китае, абсолютно любой скидывает мне реквизиты своего счета, я ему перевожу 100 тысяч долларов в течение минуты, так как призм сильнее визы там в 3 или 4 раза, в 3 точно, 100 тысяч операций в секунду. Вы получаете свои деньги, это никто не видит, кроме нас с вами, это анонимно. Как снимается идет оплата, я ответил вам. Бредятина, внимание рыбы. Ну, это понятно все. Владослав, молодец. Желаю вам всего хорошего и всех благ за ваше мнение. И развитие, и благоразумие. А, нет. Если, вот Максим Поздняков, если я вас пригласил, вы пишите Максим Штефюк, но не я вас пригласил, вас пригласили ребята. Екатерина Захарова, если вы оказались здесь на вебинаре, благодаря ребятам вы пишете, что правовед Сибирь. мне на самом деле вообще не важно упадет доллар и так далее или даже если монетка не вырастет когда доллар вообще станет ничтожным это случится по математическим прогрозам 3 там четыре года до да, в течение года скорее даже вообще крипто доллар станет но ну, в течение года после выборов 2018 2019 год очень будет интересно посмотреть на самом деле расскажите о себе о семье национальность образование семейное положение я председатель Международного профсоюза, возглавляю отделение, комитет по координации. Вот. Бывший основатель первого в России Центра финансовой защиты. То есть я точно так же восстанавливал, ну не точно так же, а качал видео, что такое Российская Федерация по раскредитации и всякое. Такое то, что во благо. Я не системный человек и занимаюсь только исключительно играми, никакими разводами сетевухами, сетевухой Мне на самом деле с вас ни рубля вообще не упадет, абсолютно. У меня счетчик быстрее закрутится, но я уже работаю не ради этого, тружусь. Я тружусь побольше некоторых, скажем так, и только для того, чтобы моя семья жила в системе свободной, обеспеченной. Я не хочу, чтобы мои дети жили так же, как жил я. Не типа заработка в своем кармане, а системы вокруг. Мне не нужны деньги так, чтобы я ходил, и люди мне в спину смотрели, вокруг меня было то, что сегодня происходит. Я хочу жить в свободном мире, где люди живут адекватно, развиваются и так далее. Национальность моя. Славянин я. Нет у меня высшего образования. Самообразование у меня. Любовь Коваленко. У пенсионеров денег больше, чем вы думаете. Ирина Сущенкова, пишите, правовед Сибирь вас пригласила. Конечно, регистрируйтесь, абсолютно каждый, есть у вас деньги, нет, появятся деньги, положите, чем быстрее сделаете, тем лучше. Займите кредиты, все, что хотите, потому что вы их легко отдадите даже, ну, тем более правовед Сибирь вам скажет, что с ними делать, с этими кредитами. Вот про фермы написала Инта, очень интересно, потому что фермы на самом деле сегодня очень сильно строят в России, в основном в заповедных зонах. И местное население, вот общались, девушка с Байкала приезжала здесь, там строят как раз ферму. И там находится рядом, я не помню, что именно, в общем, вода там, да, река или что-то в этом роде. И местное население уже готово поджигать и так далее и тому подобное. Так вот, Александр на Viber просит, это не канает вообще на Viber? Нажимаете «Активировать призм», не подходит так. Вы делаете то, что надо делать. «Активировать призм», нажимаете, заполняете, с вами свяживается. Евгений Макаревский, вы увидите полностью, как переводить и как переводить. Вам скинут инструкции, вы абсолютно легко увидите, будете делать это видео. Абсолютно спокойно. Там ничего. Максим в челябинске будут. Александру, если есть необходимость, я могу быть в любом городе вообще. В Челябинске уже есть люди, которые качают призм. И вы будете точно также качать. Вы просто со мной в ВКонтакте списывайтесь. Допустим, говорите, есть 5-10 человек. Связываемся в скайпе. Я их через skype допустим. Или если это какие-то лидеры, или есть необходимость присутствия живого, прям мощной зарядки. А передачи знаний то опять же ВКонтакте с вами списываемся ссылку я дал на себя в контакт пишите обсуждаем даты и так далее ну вот допустим человек приехал в шарью в субботу ко мне на мероприятие не сегодня а в прошлую в воскресенье он уже выехал получается поехал в ярославль В понедельник с утра он мне уже позвонил сказал что в костроме ждет меня 50 человек вживую, желательно и в, в Шарью точно так же, там, 20-50, и в Ярославле сейчас. Николай, Солинский, все получите. Все данные абсолютно спокойно вас всех зарегистрируют, вас 162 человека, сами понимаете, это не один человек будет делать. Меньше 150 призм не покупать. Доложите, потом купите. То есть лучше в копилку положить, добавить до 150, хотя бы до 120 и купить. То есть меньше людям даже не говорите. Не потому что там. Это так надо, чтобы вы ощутили вообще любое изменение. А оно произойти может в любой момент. Вот. Вопросы. Вопросы еще есть у вас? Задавайте вопросы. Все побежали регистрироваться уже и правильно делают. Алла Мигунова, я каждый день, каждую субботу, вернее, провожу мероприятия, когда мне приходят люди все старше 60. Они намного быстрее понимают, что такое децентрализация и делают. Есть такие бабульки, которые сегодня рассказывают о... Биткоине могут рассказать больше, чем вам молодые расскажут, которые манят, сидят и так далее. 10 тысяч рублей есть у каждой, у каждой есть 10 тысяч рублей. Она может внуков попросить и так далее. Хотите ей дать, дайте эти деньги. Я вам что могу еще порекомендовать в этом случае. Герман, юридически защищена система? Как сказать? Смотрите, Герман, я отвечу очень завалированно, надеюсь, вы меня поймете. И в принципе все. Правила игры в мире, в этой игре вообще в целом, они очень изменились. И если было вот так, то сегодня вот так. Почему я и сказал, что в мире 20 экспертов в криптовалюте. Ну и как, как вы понимаете, те государства, которые хотят сделать свою криптовалюту, они к кому обращаются? К тем экспертам, которые делают эти криптовалюты. Вот. А, то есть, если вы вчера были вот таким, сколько бы у вас не было денег и какими бы мощностями вы не занимались до призм, а люди вокруг вас, там, олигархи и так далее, а в Госдуме были вот такими, то сегодня вы вот такой, а они вот такие, кому бы вы не шли. Потому что вы сегодня намного знаете больше, а, намного сильнее в теме и все понимаете. Надеюсь, вы меня поняли. Трансляция идет, не все, можно говорить. Смотрите, у нас есть полгода точно, то есть до выборов абсолютно свободно, законов никаких не будет, это будет нелогично. Вообще, скорее всего, да не скорее всего, вероятность очень высокая, что будет легализация, так как, ну, точка безысходности, точка, вернее, невозврата, она уже пройдена. Юридически можете посмотреть, видео есть Нижнего Новгорода, по-моему, опубликовано, там в начале человек выступил. Ну, то есть, есть материал, можете попросить вам, правовец Сибирь подготовить материал, как юридически. А, есть этот, в Википедии даже элементарно написано про криптовалюту, как в странах к ним относятся. В нашей стране все в порядке. Будет все в порядке, потому что ну, иначе быть не может. А, кто Эдуард Росича пригласил, значит, Эдуард Росич пишите. Кто пригласил, так и пишите. В Активировать призм там есть форма. Там пишите, не в чат пишите, кто вас пригласил. Кто пригласил, там и пишите. Если случайно попали через канал Правовед Сибири и так далее, на вот эти четыре дня вебинаров попали, пишите Правовед Сибирь. Если конкретные люди вам скинули ссылку и сказали, смотри обязательно, значит, их пишите. Так, Мирчук Петр. Я еврей, да? Мирчук Петр задает интересные вопросы, только не по адресу. А насчет понимания, да, кто сегодня ну, там не все уловил, это нормально. Вы проснетесь, будете намного больше. Второй раз посмотрите, еще больше. До кого-то с третьего раза доходит. Кто-то еще с первых пяти минут все понял, еще даже объяснять и надо было. Запись вебинара будет... Нет никакой регистрации по рефералке, скидывания монетки и так далее. Будет всегда, просто до 17 февраля раздаются партнерские дополнительные. То есть человек кладет тысячу, вам прилетит сотня. Не с его тысячи, он тысяча, у него как лежало, так и лежит. Вам сотка упадет сверху от тех людей, которых счет большой, они скидывают. Тем самым стимулируют. Я же вот провожу сейчас мероприятие, трачу время и так далее. Мне же тоже нужно есть и тому подобное. Ну, про себя я утрирую. Вам нужно будет есть, вдруг кто-то из вас, а большинство из вас, скорее всего, когда это поймет, начнет фигачить просто. Подключать всех, всех, всех, всех, станет мощным лидером, будут подключать людей в разных странах, учиться быстро там рассказывать, выступать, а это все легко вообще. Вот, и вам нужно будет, чтобы ваш капитал увеличился, вы же трудитесь. Петр, хотите лично пообщаться пообщайтесь со мной вконтакте я еврей, масон захватчик и все остальное вместе взято. да я вас принудительно заставляю выйти из рабства он тут уже меня даже защищает максим Поздняков, вы можете взять что эту запись да если считаете но мне кажется но мне кажется, предполагая, что запись, которая уже есть, снятая у доски, где видно полностью, что расписываю, как расписываю, она будет более эффективна, чем запись вебинара, потому что здесь и слайды немножко корявые, есть те вещи, которые вам визуально не показывались, только на словах. Но, в принципе, и этого более чем достаточно. Можно вообще ничего не показывать, просто брать и активировать. Максим не могу найти ВКонтакте, сейчас я вам скину ссылку сюда чат, чтобы вы могли взять ее. Вот ссылка раз. Я не могу отправлять вам сообщение. Леша, открой, пожалуйста, чат. О, Павел, интересно, сейчас отвечу вам на этот вопрос. Макс, Макс я, я отправил. А, хорошо. Почему я должен покупать вас? Павел, вы никому ничего не должны абсолютно. Можете идти, куда хотите вообще. Вот. Обменник вам дает гарант, обменник вам дает партнерку. Идя на биржу, я за вас не ручаюсь. Те, кто пошли за мной, они все идут через обменник. Для комфортного, никого из них жаба не давит, они спокойно в обменнике, ничего не выдумывают, покупают, меняют и так далее. Хотите играть на бирже, идите играйте. Тогда к обменнику никаких вопросов вообще. Купили, можете купить через обменник, но для того, чтобы вы вообще могли покупать, вам нужно, чтобы вас активировали. Это не инструмент инвестирования, это полноценная система, которая растет у вас постоянно. Вам она и так выгодна в том виде, в котором я вам о ней рассказал. Другого вида у нее нет. Хотите идти на обменник, идите, но нахрена это делать, рисковать. Здесь минимальное количество рисков, их нет. Единственный для вас риск – это затупить и не услышать, что до вас доносят. <звы> <звы> <звы> вот, Карина, умница, великолепно вообще. А, немножко не так даже, но все равно круто. Потому что если все люди перепрыгнут в призм, не если, а когда, а это даже с сентября месяца по математическим, с августа месяца по математическим прогнозам в течение 10 лет, 8, все полностью. А так как мы их обгоняем, очень сильно эти математические прогнозы, потому что рост идет намного быстрее, за 4-5 лет. А на бирже она есть на 3, сейчас еще на SEO выйдет. Если Так вот, если люди перепрыгнут в призм, вот эти все разбирательства с кредитами, с судами, с банками, они не актуальны. В принципе, на самом деле, они сегодня уже не актуальны. Банкам задница полная, они просто... Это операционисты пытаются там что-то выдумывать дальше. По своим... Ну, у них... понять, им привычно так вести себя. Вот они себя и ведут. С ними даже не о чем разговаривать, и не надо даже разговаривать. Надо вообще забыть про то, что у вас есть кредит, и все. И ваш этот, это состояние, оно повлияет на все события. Или врус, скорее всего, это какая-то или криптовалюта, или сетевая компания, я вам скажу прямо, меня не сетевухи, не пирамиды, не э, другие криптовалюты абсолютно не интересуют. Когда ко мне сегодня в руки попадает биткоин, я от него избавляюсь сразу, даже зная, что он за год может подняться до 70 тысяч долларов. И за этот же год ровно он может просто умереть. Всем биткоинщикам, всем криптовалютчикам, биткоинщикам рекомендую прям настоятельно переводить срочно в призм. Всем криптовалютчикам остальным переводите в биткоин и покупайте призм. Не ждите, что вас там накинут. Данные хранятся в блокчейне, в блоке, в интернете. И так как у вас шифр 16 английских слов, хакеру, чтобы его взломать, профессионалу, профессионалу нужно 10 лет. Но так как у него есть всего 8 часов, сами понимаете, что это нереально. Вот, Александр, молодец. Можно, но он сам не пользуется интернетом. Можно. вас не ссылка, Людмила, будет, там по-другому все. Вы сначала себя активируете, дальше посмотрите, все узнаете. Тут нет никакой ссылки реферальной и тому подобного. Вы просто пишите, вот я как делаю, да, как учу своих людей. Вот звоните просто или пишите, привет, подруга, там, Марина... Тат... Татьяна, кто угодно, брат, друг, сват, скинь мне почту. Или ВКонтакте пишу, скинь почту. Он скидывает почту, я добавляю его в новые клиенты сразу, увидите это в личном кабинете. Дальше скидываю ему текст инструкции, вы тоже отправляете в Сибири, получите это. Или у меня ВКонтакте, запросите. Скидываю инструкцию, как активировать счет. Он это делает быстро, скидывает мне данные реквизиты, я ему дарю первую монетку. Дальше скидываю поздравления, видеоинструкцию и что ему дальше делать Или приглашаю на живое мероприятие, или скидываю видеоматериал свой. Если человек прям сильно сопротивляется, начинает всякую хрень нести, это бывает. Я ему вскидываю вот это, то, что я вам сказал, краткая презентация призм. Это что такое? Вы или раб, или свободный человек с призм, другого не дано. И скидываю ролик. Иногда без этого скидываю просто ролик свой с Нижнего Новгорода у зеленой доски, он есть на ютубе. Вот, скидываю и пишу просто, посмотри обязательно ваша задача заявить вокруг себя всем что вы в призм что это такое абсолютно всем создать этот ажиотаж эту волну потому что она очень мощная сейчас в россии просто начинает бурлить с каждым днем все сильнее и сильнее вам нужно просто ловить эту волну то есть каждый из вас это парусник абсолютно каждый из вас это парусник призм это река вода я ветер и если у каждого из вас есть цель Ваш наставник – это тоже ветер. И вы, ставив себе цель достичь результата, вы ее достигнете, потому что ветер подует абсолютно каждому, кто поставит себе эту цель. Так. Да, Макш Сейчас я извиняюсь. Виталик, у меня вебинар, я тебе перезвоню. Сегодня я сам все сделал, молодец. Анастасия, все вообще в порядке, про безопасность можете даже не думать. Я вам назвал все критерии, все в порядке. Призм улучшается постоянно, постоянно улучшается, постоянно дорабатывается. Смотрите, очень важно, кто будет писать в скайпе и так далее, пишите вконтакте. В скайпе меня тяжело поймать именно вконтакте, потому что если я открыл сообщение, я его не закрою, пока не отвечу. Леша, скинь, пожалуйста, им ссылку на мое видео у доски. Давай я сам, в принципе, скину именно со своего канала. Вот мой канал. На него подписывайтесь, смотрите видео, там, лайки и все остальное. А, Анастасия, по поводу атак хакерских, система восстанавливается сама очень легко. А, кто такой модер? Модератор, наверное. А, смотрите, по фамилии счет это только обменник. По фамилии и так далее вы можете написать какое угодно. А партнерку видим мы да то есть те кто вас добавил и лучше писать туда имя и фамилию чтобы мы понимали кому мы звоним они каждый раз додумывали потому что у каждого там будет 200 300 500 600 тысячи человек до да, десятки тысяч человек лучше видеть если допустим вы говорите про там приставов или кто-нибудь из внешних он не может увидеть ваш счет ему надо его знать чтобы его проверить ваш счет но он не привязан к фамилии и так далее Максим Поздняков, нужно сделать, для Геленвагена нужно сделать, подключить 12 человек, 9 которых купят по 100, трое по 1000, поспособствовать во второй линии сделать то же самое, то есть 12 по 12 и в третьей линии сделать 144 по 12. Так, а можно скинуть? Почему мою ссылку запретила? Можно скинуть все-таки YouTube-канал сюда. Леша, закинь, пожалуйста, мой YouTube-канал. закинул ссылку. Закинул? Я не вижу просто ее. Я вижу, Эдуард просит, да. что закинул. Чуть-чуть выше. Ссылка запрещена. Еще Продубрирую еще раз последний соцсет. Ну ладно. Скинь, пожалуйста, чтобы они видели, чтобы зашли. И подписывайтесь на канал, это очень важно. Так, uh... как вам написать, перевел деньги, они не пришли. Если вы все делали правильно, такого быть не может. Сергей, потому что если раздать каждому, не каждый сегодня способен трудиться. Вот, это я уже объяснял, видео пересмотрите. Кружка такая же. А, смотрите, ситуация с рублем 810 643, все после выборов. Можно всех регистрировать, абсолютно любых. А, смотрите, там а, одному человеку один счет, много не надо, денег от этого в два раза больше не станет, это бред, это делать не надо. Плюс кто-то из вас может залезть а, случайно, в ну не случайно наткнуться на паровозников. Это бред, идиотизм. Даже не суйтесь, даже не вникайте. Сразу видите в видео история паровозников там и все остальное закрывайте, не уделяйте этому вообще ни минутки внимания. Просто это мертвые души, это не, не тратьте время. Макс, тут хороший вопрос. Карты -мир? Нет, в скайпе, в ютубе, в чате хороший вопрос. Кто создавал призм? Ага. Приз создан, создан. командой разработчиков Юрий Майоров, Алексей Муратов инвестор, а, Владимир Мошкин их знает. Там можете в интернете вам российские, ну русские, скажем так, операционисты интернета тут же подсунут самой первой топовой или третий уже ссылкой о том, что Алексей Муратов осужденный в Индии за пирамиды, в МММ был лидер, что нету никакого открытого кода white paper, белого листа нет, открытого кода, открытого блокчейна, исходный код весь открыт. Это бред. Заходите на сайт призмцентр или ко мне в группу, там даже есть ссылка обсуждения, а, вернее опровержения клеветы и все остальное. Все это есть с первого дня, все абсолютно открыто. Если бы это было закрыто, вебинара бы вообще, я думаю, не было абсолютно. Вот, потому что, поверьте, ну, вы знаете, что делает правовед, что он несет. Поэтому тут даже, если наткнетесь на эти ссылки. Так вот, делали разные хакеры, в основном это русские хакеры. Они технари описали им задачу именно вот юра майоров и так далее они концептуально решали задачи то есть они именно вот это ну призм это космос это законы природы даже само название и символ если вы посмотрите когда вернее увидите символ вы увидите в нем семерку перевернутую пирамиду и так далее то есть пришло время служения вот то есть если была система вот так и верху был банк здесь народ и мы, так как все деньги, долговые обязательства работали на них, то призм – это фундаментально наоборот. И народ сверху теперь, а внизу банки, государства, те, кто будут служить. И мы им теперь платим за то, что они нам служат. Валентина Норильск. Но блокирует здесь ссылку. Валентина, найдите меня в ВКонтакте, Максим Штефюк. Да, там фотографии вы увидите тоже. Красивый, симпатичный. Вот. И там есть группа. У меня на стене куча постов из нее. Там есть все. Заполнил активацию. Михалыч, подождите, пожалуйста, вам все придет. Если не пирамида, КСК в сетевухе нужно привести за собой 12. А, смотрите, Петр... В пирамиде деньги распределяются. Вы можете не приводить по 12, вообще этого не делать. Я говорил, когда это рассказывал, что я рисую это для примера. Вы можете привести трех, а они положат по 10. Можете вообще никого не приводить, и тогда относительно своей суммы вы будете получать там 4-5%. 6 сколько вы положите? 9 может. Но даже если человек положит сегодня миллион призм и ничего делать не будет, у него будет 9%. Вот. Это система естественного отбора. Еще раз повторяю, не сетевуха. Если просто это назвать, даже в ЛК-Призм назвать, система естественного отбора, ни хрена никто не поймет, что это такое. Автоматизированный MLM, понятно. Но это естественный отбор. Вы, зная это, пойдете к тем, кто вам дорог, кто вам близок. Вы не пойдете к наркоманам, педофилам, пидорасам и всем остальным, кого вы не хотите здесь видеть. Когда будет возможность вывода небольшой суммы, нужно сделать видео. А Николай Салинский, никогда ни за кого не решайте. Меня никто не ждал никакого вывода. Люди понимают, о чем речь, чувствуют состояние, чувствуют в принципе в целом, что это такое. И делают это. Единицы там, кто положил три, снял две, посмотрел и потом кладет нормально. Не решайте за людей. Есть мое видео, где я снимаю денег. Если кто-то хочет сам свое снять, снимайте ради бога. Как кладете, как снимаете, что хотите, то и делайте вообще. Я вам ничего диктовать не могу абсолютно. Макс, можно долго? Я закрыл чат. Сейчас, последний вопрос. Николай, вы спрашиваете вывода денег. Здесь нет вывода выводят из мошеннических схем из хайпов из биткоина. здесь вы снимаете вы же из кошелька своего сегодня деньги не выводите а снимаете или вытаскиваете лёша да ну в принципе можно заканчивать уже да если вопросов больше нету легко смотрите Нет, вопросы, вопросы буду будут думаться, я понял, вопросы будут. Абсолютно каждый из вас нажимает «Активировать призм», заполняете все формы и в спокойном режиме получаете инструкцию, все видеоматериалы, документы, которые вам нужны. Далее уже работаете с теми, кто вам позвонит и так далее. Если есть отдельно вопросы ко мне, можете написать ВКонтакте. В группу лучше писать. В группу, если есть вопросы личные, в личные сообщения. Я заинтересован в том, чтобы вам содействовать в результате. В первую очередь вы обращаетесь к вашим наставникам, они ваши наставники, то есть те, кто вам будут звонить, с вами разговаривать, они себя сами проявят, вы увидите, они у вас очень качественные, вот, даже не доходя до меня, я в том числе. Вот, поэтому всех благ, собственно, желаю вам успехов, много призм, приятно было с вам всем рассказывать, хоть... И вы, не я вас не видел, не слышал. В любом случае всех благ, доброй ночи, собственно, до встречи, до связи и так далее.